Сегодня ночью я очень много чего искал, точно так же, как и прошлой ночью, и позапрошлой. И вы знаете, я все-таки решил соединить все наши догадки воедино и посмотреть, что с этого выйдет. Первое, что мы нашли, это символы и надписи за банком, но опять же, по рисковой очень много, я нашел еще несколько таких надписей на автобанах и в аэропорту. Самое интересное, что возле банка надпись видится, а в остальных местах нет. Теперь я могу сказать, что у нас есть указание дороги 63 и какой-то дом. Опять же, я нашел это место, и как мне показалось, это разрушенный дом, который спалил Тревор. Обрыскав его с ног до головы, я ничего не нашел. Но, опять же, я начал копаться в интернете и оказалось, что дом населен призраками. А в частности призраком ребенка, который плачет. Вы такие, спросите, ну что за бред? Я сначала тоже подумал, что это разводы Гидалова, но несколько видео уверили меня, что это не просто монтаж. Допустим, у нас есть первый пункт, выполненный То есть мы знаем, что первый триггер мы активировали Это запустили плащ ребенка Но опять же, он рандомный, нафиг он нам надо Второй пункт, это расшифровка кода лампочек которые есть в туннеле под горой Чилиад Мы этот пункт не выполнили и вообще не знаем, что с ним делать Ну, то есть провалили эту подсказку Я надеюсь, это не был какой-то скрытый триггер Третий пункт это сигнал в море. Несколько моих подписчиков нашли связь урана и самой игры. И Я почему-то не додумался, что у Докера точно такой же цвет подсветки, как и цвет урана. Это правда небольшая зацепка, и сейчас, наверное, я вам объясню все поподробнее, а возможно это даже будет самая значимая зацепка. Смотрите, Спейтдокер нам вручил Омега в знак благодарности после того, как мы собирали кусочки от летающей тарелки. Буквально недавно я писал Визлу, это вот такой зарубежный искатель тайн по горячей лет, насчет своего предположения. Не будем в общем вдаваться в подробности диалога, но все же он выпустил видео практически о той же теории, которую предполагал я. Смотрите, мы приносили огромные куски летающей тарелки Омега, но они были похожи на кейсы, то есть внутри них что-то было. Честно, когда я играл в первый раз, я думал, что это часть для докера. Но нет, он нам его просто дарит, То есть он уже был готов до того, как мы приносили ему части. И снова возвращаемся мы обратно. Смотрите, Омега при первой встрече говорил нам, что его похитили пришельцы и тарелка НЛО разбилась. Но мы такие не обратили на это внимание, но сто процентов. В общем, единственная тарелка, которая разбилась, лежит на дне океана. И теперь очень интересная вещь. Мы собирали не компоненты для летающей тарелки, мы собирали источники питания, чтобы подпитать вот эту маленькую штучку, которая, как мне кажется, и есть активатором НЛО. И смотрите, если это и так есть, тогда НЛО на дне океана заработает. М? Почему я уверен в своих словах и причем вообще здесь Space Docker? Я вам сейчас все объясню. У нас есть две части пазла, то есть мы должны активировать триггер с домом ребенка, ну, про плач, я вообще без понятия зачем он. После расшифровать код фонаря под горой Чилиот, После активировать Space Docker, и дальше мы должны дождаться солнечного или лунного затмения для того, чтобы захватить базу Занкуду. Но теперь вы такие, воу-воу-воу, парень, полегче. А как активировать Space Docker? О чем ты? В смысле, почему он не активирован? Ты что несешь? Окей, я вам расскажу. Если вы хорошо присматривались к Space Docker, вы видели, что на ним есть источники питания и небольшой генератор, от которого и заряжается Space Docker. Даже не заряжается, а зарядится. Теперь я знаю, как это сделать, но это очень рандомно причем ужасно рандомно. И в одном из видео я нашел, что с горы Челяц вот этой вот рампы прыгал чувак на парашюте. Как вы видите, рампа большая, достаточно чтобы с нее спрыгнуть на спиздокере. Так вот, он прыгнул и в его парашют попала молния. Да, да, молния. То есть мы можем утверждать, что если с горы на Докера в определенное время спрыгнуть, мы сможем его зарядить или активировать, и с нами сразу же свяжется Омега. По правде говоря, я думал, что он помер или его убили, но это не так. Нашли его диалоги, и как вы видите, в одном из диалогов он нам скажет. «Я знал, что ты придешь». А дальше как будто монологии, когда вы деретесь вместе с Омегой на базе Занкуда. но ну, возможно, не на базе Занкуда, но мне кажется, это база Занкуда. Смотрите, Франклин будет главным помощником Омеги. И мы ошибались, что нам нужно все сделать за Тревора. Нам нужен будет именно Франклин. Окей, okay, допустим, мы будем сражаться с Омегой и в итоге что-то получим, но почему я так уверен, что мы сможем активировать НЛО? Смотрите, многие люди говорили, что НЛО светится под водой, но существенных доказательств не было. Я скачал мод, позволяющий убрать всю воду. И посмотрите, что я обнаружил а то, что НЛО светится. Ну, не НЛО светится, а яйца на НЛО светится. Ну ладно, вы думаете, что это баг? Но нет, недавно Rockstar выпустили новые раскраски для фургонов. И что, на одной из раскрасок? Да! НЛО, которая светится на Океана. Теперь на 100% уверен, что вот она разгадка. Но сейчас будет огромное «но». Есть два варианта развития событий после моего видео и после моих догадок, в которых я очень уверен. В общем, плохое развитие событий и хорошее. Начнем с хорошего. Мы все будем стараться прыгать в игры от вот с вот этой вот рампой, которую я вам только что показал. И в нас ударит молния и, возможно, с вероятностью в 10% у кого-то это выйдет. Держите, в общем, бандикам на готове, и посмотрим, что у нас получится. А после этого с нами свяжется Омега и даст нам задание. И есть же плохое развитие событий. Как вы видите, добавили нам разработчики раскраску только через 3 года после релиза игры, что уж слишком намекает меня, что это не последняя DLS от Рокстара, и разгадать этот таймнет мы не сможем еще очень-очень долго. В общем, ребята, я очень постарался для выпуска этого видео, и спасибо, что остались со мной так долго. Я надеюсь, вам понравилось видео, и вы с удовольствием оставите комментарий или же лайк, или же дизлайк. Так что прошу вас, ребят, берите свой Space Докер и изгорачелят во время грозы. Возможно, именно так вы активируете задание. А пока я буду этим сам заниматься. Кстати, я уже пробовал раз 50, но считаю, что это мало. Всем хорошего дня. Пока.